Всем привет! Вы на канале «Как заработать в интернете» И перед началом видео всем рекомендую посмотреть вот это вот видео Здесь я разыгрываю 10 долларов, будет два победителя по 5 долларов В субботу проведу розыгрыш и опубликую все в своем телеграм-канале И кто здесь выиграет, вам нужно будет мне написать в личку в течение 24 часов, когда вы увидите данный пост в телеграм-канале Сегодня у меня на обзоре LTC Auto Mining, здесь вы можете зарабатывать без вложений, за регистрацию вам здесь дадут 100 HS мощности, также есть еще подобный кран называется TX Mining Farm, здесь также вам при регистрации дадут 100 HS мощности и здесь я без вложений вывел уже 124 TRX. и вот именно скоро наберет еще одна сумма 26 TRX. я также их выведу без вложения. что на этом крайне что на этом майнинге вы можете зарабатывать без вложений и можете зарабатывать с вложением партнерская программа здесь вот на два уровня здесь я приобрел себе за 30 долларов 3000 мощности и ежедневно здесь зарабатываю по доллару 35 и сейчас мы в этом видео проверим данный майнинг на платежеспособность, что касается посещаемости, то она здесь э, очень хорошая 3-4 миллиона пользователей сюда заходят на первом месте от Россия, далее Индонезия Украина, Бразилия и Казахстан перехожу в свой личный кабинет на балансе у меня здесь вот почти 10 долларов давайте нажмем вывести итак нажимаю вывести средства видим вот на балансе 9.52 и если вы сюда захотите инвестировать то вы можете инвестировать в биткоины в догикоины в эфире ну, что вам здесь предложат ну зарабатывать вы здесь будете лайткоин и сейчас я вам веду сумму вот 9,5 и мы посмотрим, как быстро нам заплатят данный майнинг. Здесь можем написать комментарий. Нажимаем здесь вывести. Итак, вот моя транзакция. Конфирм. Получу я вот 0.11 лайткоинов. Итак, вот моя транзакция в обработке. Вывод успешно добавлен. Хеш транзакция. На балансе вот по нулям. Давайте сейчас посмотрим Время. Время вот 13:23, посмотрим, как быстро мне придет вывод средств. Также вот, если мы посмотрим история вывода средств, мы здесь видим, вот я здесь выводил 2,7 долларов, 5,4, 2,7, 5,6, 3,3. Ну, в общем, друзья, я продолжу данное видео, когда деньги поступят на мой кошелек. Итак, я продолжаю данное видео. Смотрим на время, 13.35, вот она выплата, 0.11 лайткоинов, пришло мне сообщение от Binance, что деньги у меня уже на кошельке. Данный майнинг он платит, кому он интересен, все полезные ссылки будут в описании. На этом у меня все, всем желаю хорошего дня и всем пока.